Друзья, всем привет! Сегодня у нас новая тема под названием проработки. Проработки как справедливость этого мира. Те люди, кто уже прочитал нашу книжку «Капля памяти», которую мы написали с Алексеем Хохватовым, уже знают, про что пойдет речь. Дело в том, что проработки в данном случае идут не просто при жизни, а те проработки, которые мы проходим после умирания. Но при этом при всем эти проработки завязаны и на проработках, которые мы можем проходить при жизни. Ну, начать хочется с того, что проработка является справедливостью, так как все то, что мы не знаем, все то, что мы не понимаем, но совершаем, делаем выборы в нашей жизни, мы так или иначе будем отрабатывать после умирания. Я говорю умирание, потому что умирание это процесс, а когда мы говорим смерть, мы предусматриваем точку невозврата, то есть точку, где там полностью все заканчивается. После умирания мы проходим много процессов. Процесс воспоминания себя, как души, кем мы были. отлипания от земной части, да, то есть от части нашего тела, от части тех привычек, которые за собой оно тянуло. Потому что наша душа, фокусируясь на теле, чем больше она проживала в жизни здесь, тем больше она прилипала к этому телу, к этим привычкам и так далее. Наоборот, те души, которые ушли очень рано, например, в младенчестве, они, как правило, делают вот этот опыт для других. То есть для папы, для мамы, для всех тех людей, которые окружают их. Поэтому они вот за этот период не успевают прилипнуть к телу, ну и возвращаются к себе как к душе и идут по своему пути дальше. Для тех душ, которые прожили достаточное количество времени и происходит умирание, Дальше происходит после этого умирания процесс проработки. Там много идет процессов, но один из них является проработкой. И вот почему проработка в этом случае является именно справедливостью этого мира, потому что все те вещи, которые мы здесь не осознаем, делаем, то есть совершаем какие-то выборы, поступки в отношении других людей, животных, всего того, ну, что мы называем живым, неживым, мы на самом деле потом остановимся на место всех тех частичек, всех тех людей, других душ в виде животных, да? даже в виде растений. На самом деле вот именно растения зачастую мы считаем, что там нету жизни, но ну, она есть очень примитивная. Даже к паучкам, всяким тараканчикам, к мушкам, да? которых мы убиваем за жизнь, мы потом становимся на их место. И вот этот вот весь процесс, он очень хорошо описан в книжке "Капля памяти". Но я вас не хочу на самом деле запугать. Я просто хочу объяснить, как этот процесс устроен и что за ним следует. То есть, как душа проходит опыты, которые она решает пройти при жизни. И что следует после тех выборов, которые она делает? Закон справедливости заключается в том, что мы так или иначе, неважно, осознаем мы, что мы делаем сейчас, или не осознаем, верим мы в душу, или не верим, думаем, что на этом все закончится, или мы знаем, что жизнь продолжится. Это не важно. Важно то, что после умирания мы становимся на место всех тех существ, всех тех взаимосвязей, с которыми мы соприкасались при жизни. И вот здесь как раз таки закон справедливости заключается в том, что все то, что мы не осознаем сейчас, но способно осознать наша душа, мы начинаем осознавать как раз таки через процесс проработки. И проработка это очень многогранный процесс, который включает в себя работу и взаимодействие не просто с телами, но с теми душами, которые заполняли вот эти тела в этот период времени которые, ну, естественно, с вами взаимодействовали. Вы уже знали перед воплощением, когда вы сюда шли, что вы с ними так или иначе можете взаимодействовать. К вам подтягиваются те души, те опыты, которые необходимы вашей душе. Но как вы будете реагировать на те или иные ситуации жизненные, очень сильно влияют на осознанность, которую вы получите. Потому что в одной и той же ситуации можно всегда действовать двояко. На самом деле, все то, что касается нашей жизни земной, оно все дуально. И дуальность, оно проявляется именно из-за того, что у нас есть тело. Вот эта дуальность, она и рождает себе свободу выбора. То есть, на самом деле, свобода выбора рождает дуальность. Поэтому, одни считают, что в этой жизни мы надо жить на полную катушку, надо взять из жизни абсолютно все. Неважно, кого ты обидел, неважно, что ты сделал, это все забудется. Так многие считают. Потом они становятся на место тех, кого не обижали. И вот здесь вот этот процесс, почему он является многогранным. Потому что если с точки зрения двух душ и двух тел, когда мы взаимодействуем при жизни, здесь кажется, ну все, я пострадал и пошел дальше. Другой он даже может не узнать о моем страдании. Но на самом деле второй человек, вторая вот эта душа, когда она становится на твое место то процесс этот проходит в несколько этапов. Первый этап, он проходит по пути, когда я, являясь, будучи одной душой, со своими характеристиками, со своими где-то даже привычками, да, взглядами и так далее, я становлюсь на место другой души, на место того тела, в котором была другая душа. И осознание происходит, для чего вот эта вторая душа выбрала это тело, за каким опытом она пришла и какую роль ты играешь вот в, этом, в этой всей постановке. Если мы разбираем тему убийцы и жертвы, это такой крайний пример мы берем, потому что он ну, кажется абсолютно несправедливым, да? но именно на нем легче всего показать вот закон справедливости с точки зрения осознанности и того, что происходит после умирания. Если возьмем, что жертва и убийца, Повзаимодействовали при жизни. Ну, например, возьмем еще маленького ребеночка. И где же справедливость в том, что какой-то злодей убил вот этого ребенка? Вначале мы разберем то, что происходит с душой жертвы. То есть вот этой маленькой девочки или маленького мальчика, которого убил какой-то злодей. На самом деле он становится на место убийцы и начинает осознавать в какой семье этот убийца вырос, где он родился, что у него в голове творилось, то есть какие люди его окружали, какую программу он в себя вобрал, во что он поверил, что его очень сильно обижало и за каким опытом он вообще сюда пришел. И вот когда душа получает весь этот багаж знаний, о своем убийце, когда она становится на его место, в его тело, когда она абсолютно знает, кто его воспитал, как жестоко его воспитывали, да? или начинает понимать, что что-то с психикой у него стало не то, жертва начинает осознавать, что при тех характеристиках она, возможно, поступила точно так же. Давайте рассмотрим, что происходит после умирания с душой убийцы. То есть, какие опыты он получает после того, когда происходит смерть, и что в итоге он ощущает. Дело в том, что когда убийца становится на место своей жертвы, ну, допустим, он убил маленькую девочку, которая абсолютно была невинна, и в этот момент времени он осознает, что сейчас будет с ним. Он знает, что сейчас придет его тело и начнет его убивать. В это время сама девочка, когда это происходило, она могла даже этого не догадываться. Поэтому уже даже с этой точки зрения происходит больше где-то страха у самого убийцы, да, чем это испытывала девочка. Это первый момент. Второй момент. Когда убийца становится на место вот этой девочки он начинает осознавать, для какого опыта вообще эта душа пришла в эту девочку. Какие у нее были родители, какие мама, папа, кто ее окружал, были ли у нее сестры, братья, любили ее, не любили и так далее. То есть весь спектр того, что было связано с душой, которая вошла в эту девочку, для какого опыта, это все узнает сразу душа убийцы, когда она становится на место так называемого вот этого тела. И первая часть проработки она заключается в том, что душа убийцы она начинает ощущать все эти эмоции, все то, что испытывала именно та душа, которая вошла в эту девочку. То есть душа убийцы смотрит глазами, телом и душой той души, которая была в девочке. После этого происходит вторая часть проработки. Эта вторая часть она тоже довольно интересная. Почему? Потому что убийца опять же смотрит на эту же ситуацию, но только с точки зрения того, что испытывала бы она, душа убийцы, я имею в виду, в этой же ситуации. То есть разница заключается в том, что души все разные, характеристики разные, опыты разные. И когда происходит сопоставление, то сопоставление происходит не только на уровне тела, не только на уровне тех опытов тела, которая прошла, но и опытов души, и тех выводов, которые делает как одна, так и вторая душа. И тогда в этом случае происходит следующее. Когда душа убийцы становится на место вот этой жертвы, она начинает осознавать, как ей было бы страшно. То есть, скажем так, душе убийцы могло быть даже страшнее, чем душе той девочки на момент самого действия. И самое интересное, происходит третий этап. В третьем этапе душа убийцы, она начинает осознавать, что она могла этого и не делать, потому что у нее была абсолютная свобода выбора. И эта свобода выбора заключалась в... в данную секунду, она сделает это или не сделает. И теперь, если сравнивать проработку с точки зрения того опыта, который проходила девочка при жизни, и того, что проходит эта же душа после умирания, то душа девочки, она становится на место своего убийцы, и точно так же, как убийца э, начинает чувствовать, в каких условиях этот убийца вырос. Какие у него были папа, мама, кто его окружал через социум. Да? То есть, кто его воспитывал, какими программами. Было это очень жестко или наоборот, поквадисто, ему было дозволено абсолютно все. И когда душа девочки проходит вот этот опыт, она начинает осознавать, какими чувствами, какими мыслями жива в этом теле. Вот эта душа, которая занимала его, для какого опыта она опять же сюда пришла? И что они в итоге дали друг другу? Второй этап, который проходит душа девочки, находясь в теле убийцы, это она проходит весь этот опыт и выбор только с точки зрения своих глаз. И вот здесь происходит самое интересное. Потому что мы зачастую при жизни осуждаем очень сильно убийцу. Мы прямо очень сильно негодуем да, и говорим, что ну как же так можно сделать? Но когда душа девочки становится на место убийцы, она начинает осознавать, что при вот таких условиях со своими характеристиками она на самом деле могла пройти гораздо больше убийства, чем было сделано вот этой конкретной душой. И тогда речь уже не может идти о осуждении. Тогда полностью душа жертва, находясь вот в душе убийцы, осознает, почему он сделал те или иные выборы. Другими словами, если вы осуждаете таких людей, как Гитлер, или других людей, благодаря которым ушло из жизни очень много людей, то на самом деле на данный момент времени вы просто не осознаете, какими мыслями, какими чувствами, какими программами был наполнен этот человек, и для чего вот эта душа конкретно вошла в это тело, и какой опыт она дала каждому человеку, который был рожден в это время, ужасное да, время, с точки зрения нашего восприятия. Но с точки зрения душ, именно э, те опыты, которые прошли они, они были им необходимы, потому что душа всегда проходит те опыты, которые ей необходимы, и она эти опыты сама подтягивает. Вот таким образом происходит проработка для тех душ, которые прошли один или второй опыт. И на самом деле проработка с точки зрения мира, она является его зеркалом. То есть все то, что мы делаем, так или иначе мы потом прочувствуем. Проходя проработку, душа повышает свой уровень осознанности. И именно поэтому со временем, когда душа прошла много-много проработок, прошла много-много опытов, она начинает мыслить не только теми выгодами, которые в данную секунду ей сделают что-то полезное, но душа начинает включать и носить в себе программу того хорошего полезного, что она может дать для других людей. То есть она начинает брать ответственность в свои руки за свои действия и не осуждать действия других. При этом при всем она все может понимать и осознавать, почему та или другая душа поступает именно таким вот образом. Я сейчас в основном говорил про проработки с точки зрения души, с точки зрения того, что происходит после умирания, но на самом деле проработки можно проходить еще при жизни. И сейчас наша жизнь очень сильно поменялась с точки зрения возможности проходить эти проработки гораздо быстрее, с огромным ускорением и более качественно. Сейчас для этого уже появились разного рода инструменты, такие как медитация, разные книги, знания, практики, да, йога и так далее. То есть у нас очень много... Того, чем мы можем воспользоваться для того, чтобы осознать собственные действия. И не дожидаясь, скажем так, зеркала мира, когда мы начинаем чувствовать на уровне тела, что что-то мы сделали неправильно. Ставить себя на место другого, еще перед тем, как что-то сделать ну, в отношении этого человека. И это очень гармонично и правильно, потому что каждый раз, когда мы думаем, а что бы я испытал, если бы в отношении меня делали то или другое, и после этого вы начинаете делать, действия будут совершаться совершенно по-другому. То есть те выборы, которые вы будете делать, они будут направлены с огромной любовью и радостью. Еще один момент. Если вы уже даже прошли какой-то опыт, который вы бы хотели поменять, но вы уже осознаете, что поменять его нельзя, ничего страшного. На самом деле с точки зрения души проработать можно даже те ситуации, которые уже прошли. Для этого вам хорошо бы вернуться в ту ситуацию, в которой вы были, и осознать, как действовали, какие выборы вы бы делали сейчас с точки зрения правильных позиций, тех опытов, которые вы бы хотели пройти в этой ситуации сейчас. И если вы чаще будете в эти ситуации входить, то случись подобная ситуация с вами в будущем, вы ее пройдете достойно. И это и есть проработка с точки зрения человеческого восприятия, когда мы еще живем и продолжаем наше воплощение. И если пользоваться такой механикой, то еще до умирания мы можем проработать огромное количество программ, которые в нас сидят. Все то, что можно изменить, вы можете поменять, и этот путь длиной в жизнь. Здесь вы не думаете, что вы проработались и все, есть абсолютная осознанность и больше не к чему стремиться. С точки зрения человека всегда есть к чему стремиться. Полной осознанности для человека быть не может. Потому что человек, какой бы он осознанный ни был, он не может находиться сразу во всех точках мира. Он не может смотреть... Настолько многогранно, насколько это смотрит Бог. Поэтому мы можем видеть что-то, чем больше у нас опыта, чем больше у нас информации, чем больше мы осознаны, тем шире мы можем смотреть. Но есть все равно тот предел, за который мы не можем заглянуть. И этот предел открывается для нашей души после умирания. Но все то, что мы можем проходить как опыты в этой жизни, где мы можем делать выводы, где их можем прорабатывать. Нам хорошо бы это делать, потому что это очень сильно помогает поднять осознанность для нашей души и в дальнейшем сократить количество тех циклов, которые ей необходимы для того, чтобы достичь осознанности ну, фактически Бога. А мы являемся частицей Бога, то есть наша душа она является частицей Бога, и ее единственное стремление — это прийти к тому свету, кем она и является. Если просмотреть, для чего мы проходим вот эти все опыты, положительные и отрицательные, то мы поднимаем свою осознанность, а осознанность приравнивается к любви. И когда у нас есть абсолютная осознанность, абсолютная любовь, то мы тогда осознаем все то, что происходит, мы это принимаем, и из этого мы не создаем избыточный потенциал, который подтягивает те негативные ситуации, которые мы не хотим проживать в этой жизни. Итак, ребята, если подвести итоги, то можно сказать, что проработка ⁇ это универсальный инструмент, который дает возможность душе расти в своей осознанности, становясь на место тех, с кем они взаимодействовали. И чем больше душа проходит этот процесс, чем больше она проходит этих опытов, тем больше в нее вшивается информация, которую владеет сама душа, и эта информация становится частью ее. Это все равно, как вы приобрели какую-то навык привычку да когда вы раньше думали например вы сначала включаете свет вам надо подумать а дальше вы идете на автомате его включаете и вот на автомате мы можем действовать с точки зрения любви или с точки зрения страха и можно подумать что я проговорил проработку для того, чтобы вы начали бояться. Но я говорил наоборот, для того, чтобы вы имели возможность сейчас сопоставить, что и как вы делаете в данном момент времени, и что и как вы можете действовать с точки зрения вот этой информации». Ведь на самом деле прорабатывать мы можем не только дожидаясь смерти и умирания, да, когда мы, будучи душой, будем становиться на место э, тех, кого мы обидели или наоборот, кому мы сделали очень приятно. И проработка, она э, именно связана-то и с одной, и со второй стороной. Потому что если вы при жизни очень много помогали людям, если вы заботились о людях, если вы по-настоящему старались быть для них полезными и делали во благо себе и им, и вам это доставляло радость, и это было искренне, то они так или иначе, их души это прочувствуют. И когда вы поменяетесь местами, да, то вы будете ликовать каждая сторона от того, что вы встретились, и те выборы, которые вы делали, что они были направлены именно с точки зрения любви. Если же вы действовали в отношении другого с точки зрения страха, эти страхи необходимо будет, чтобы вы еще раз испытали, становясь на место того, в отношении кого вы действовали. И естественно, это будет для вас очень неприятно, потому что если здесь вы сами себя можете убеждать, что так надо, что так правильно, я бы не мог поступить по-другому, то, будучи душой, вы сами себя уже в этом не обманете. Вы будете понимать, что вы обязательно могли поступить по-другому, что все эти выборы, которые вы делали, будучи находясь в состоянии страха, могли сделаны быть с точки зрения любви. И, как правило, если с точки зрения любви делаются, то это настолько гармония происходит с точки зрения двух душ, что помощь она идет, скажем так, на усиление. То есть вы помогли одному, и вам поможет. Вы помогли этому, и вам помогут еще больше. И вот когда у нас мир войдет в состояние вот этой синергии, когда мы сможем уже проявлять эмпатию по-настоящему, обладая информацией, что происходит после умирания, наш мир он полностью преобразится. И этот мир с точки зрения нашего восприятия будет тем будущим, тем лучшим, что мы можем только себе представить. Поэтому изменения мы можем начинать с себя, и другого ты не изменишь, пока ты не поменяешь себя. Но поменяв себя, обладая тем более вот этой информацией, вы сможете жить во благо себе, другим, и мало того, вам это будет самим доставлять огромную-огромную радость. Поэтому, ребята, делайте свои выборы, лучшие выборы, становитесь лучшей версией себя, естественно, не ждите от других.